Только единственное, что важно понять Так, пардонте Пардонте, сейчас Маленький-маленький нюанс, который нужно поправить Вот прям, к сожалению, в ходе происходящего Вот так вот делаем Все. Вот так вот все выставлено, дорогие друзья, все правильно. А, обороняться начинает команда из э, Америки, из Соединенных Штатов Америки, точнее. Ну, а команда Team 3, это команда из России, они будут играть, собственно говоря, в атаке, что является слабой стороной на карте Инферно, как известно, я думаю, большинству из вас. Потому что у него не такой хороший графика, как у 1.6. Так э, вообще-то у 1.6 графика хуже. В смысле? Движок, на котором сделана Counter-Strike... Ничего себе! Поттер какие штуки вешает! Серьезная заявочка, но есть по-прежнему один из игроков обороны, находящийся в точке На Он убегает сейчас на руины и, возможно, из церквушки попытается какой-то ретейк в дальнейшем все-таки сделать. Тем не менее, игроки атаки успевают поставить бомбу. И хочется заметить, что один из игроков атаки стоит АФК. Поттера забирает Нейми и далее... Пытается перестреливаться с еще одним, да ладно, еще и забива... забирает зомби. Стефану остается последний, и здесь. О, ничего себе, хедшот какой. Жесткий и Последним игроком, находящимся на точке Б, остается мега-пуканчик. Пуканчил. Как? Мега мега-пуканчик. Все правильно, да. Просто его никнейм не умещается ээээ... на на табло, если можно так сказать. Потому что с ножом уже бежит резать. Getback кричит персонаж, и взрыв бомбы, разумеется, забирает жизнь Стефана. А пистолетный раунд остается за командой из России. Не, не знаю, мне не нравится... Мне нравится графика 1.6. Но так вот это уже вкусовщина, что называется, да? То есть вы говорите, что у CS 1.6 хорошая графика, у CS GO плохая. Хотя в CS 1.6 графика хуже, чем в CS GO. То, что вам не нравится графика CS GO, это другой вопрос, совсем, совсем другой вопрос. И это не говорит о том, что CSGO плохая игра. Просто она вам не нравится, потому что вам нравится более минималистичная, так скажем, графика, которая используется как раз-таки в старой допотопотной версии Counter-Strike, а точнее в Counter-Strike 1.6. Игра все таки блин, 2000-х годов начала. че удивляться-то? Counter-Strike Global Offensive вышла спустя 13... Нет, 12 лет после выхода Counter-Strike Естественно, за это время э, Графончик ушел на другой уровень Хотя и сейчас уже считается CS GO Но ну, не шибко-то уж прямо графонистой игрой Вот так вот Давайте быстренько познакомимся с составами, пока у нас Дакота пытается спастись на точке Б от своих соперников, его уже, кстати говоря, нашли, но мегапуканчик погиб только что в перестрелке с Дакотой, однако Потра делает четвертый минус в этом раунде, и вот на МП-5 его стрельба выглядит гораздо лучше, чем на АВП в предыдущем матче. Состав команды из Соединенных Штатов Америки это Стефана Дакота, Джети Зомби и Нейми. Командора uh, из России это 4-4. Потра, Валентин. Малин барья. Я не знаю, как правильно это читать, этот никнейм. Мегапуканчик, и, короче говоря, малин барьярд. Малин. Ну, малином просто так его и будем называть. Еще в CS можно быстро умереть. Так в 1.6 тоже можно быстро умереть. <свят> Все зависит от того, как вы играете. Uh, умереть или не умереть это только исключительно скилл игрока. Мегапуканчик, энтрифраг на точке Б, второй минус от 4-4, точка Б неожиданно, но падает игроки обороны, а точнее команда из Америки, пока что не в силах удерживать точку Б, на которую постоянно бьют игроки э, из России. Однако по девайсам у игроков обороны все, естественно, намного хуже, потому что у них форс-бай, там два дробовика и ФАМАС, которые реализовать... Ну, конкретно в данной ситуации практически будет невозможно. Зомби забирает 4 четверки, и почему нет размена? Странно, но размен прилет... прилетает с запозданецом, однако. мега пуканчик погибает от рук Стефана, который с мак сейчас попадает в голову игрока атаки. Малин дает разменный минус, и Нейми просто даже не пошел а -а -а. ничего делать, потому что у него ФАМАС. И ФАМАС этот лучше все-таки... Засейвить. Игроки атаки, к сожалению, засейвиться не успевают. При попытке убежать они все взрываются. Ну, а счет на табло становится 3-0. Так вот, что касается смерти. Э, в Counter-Strike Global Offensive, напротив, я бы сказал, умереть быстро тяжелее. Потому что здесь немножечко другие тайминги. Раунд идет дольше. И, по сути... Минута 55 идет раунд в Counter-Strike Global Offensive, минута 45 раунд идет в CS 1.6. 10 секунд разницы, и взяты они не с потолка. Естественно, в CS GO чуть-чуть другая физика, совсем чуть-чуть. Ну, Разумеется, физика отличается достаточно сильно, как в общем-то экономика. Вообще, по большому счету, как я всегда говорю, это два разных Counter-Strike. Неважно, что они называются CS, и первый, и второй, но это две абсолютно разные игры. Тем временем у нас погиб Малин. Ответного минуса от команды из России не последовало. и, и ищут, ищут игроки из э, команды Team 3. А, поискать бы вот кого-нибудь, бы где-нибудь да убить. Но, находя Стефана, Стефану точнее, 4-4 отправляется вслед за Малином. И начало-то, в общем-то, в раунде максимально плохое. Не все игроки обороны имеют девайс, однако это не мешает им... Вот такие хедшоты вешать с дигла, как, например, сейчас порадовал нас Дакота. Бомба вместе с мегапуканчиком находится под бананом. Там, кстати, мегапуканчик только что сделал минус. Валентин погибает на длине... на длине, простите, на меду. Зомби. Ну, да, конечно, мегапуканчик выбирает не самое грамотное открытие в яму. Потому что, ну, надо понимать, да, собственно, модельки. Модель, естественно, разворачивается, так как э, движение... Вектор движения этой самой модельки демонстрировал нам ту историю. Если бы он шел по диагонали вперед, тогда он быстро заметил бы своего соперника, но учитывая, что он шел по диагонали назад, он впервые появился у своего соперника в экране, и поэтому в общем-то и погиб. А тут надо тоже вот это вот хитро понимать. Зомби забирает потрошителя со снайперской винтовки, кстати, которых три у команды Team 4. Очень интересный подход к реализации оборонительной стороны. Попытка держать своего соперника максимально далеко. Может, это, в общем-то, и сработает. Вопрос, конечно, насколько продуктивны действия атаки будут. Я еще вернусь. Пока Макс 13. Удачи вам. Ну, не знаю, успеете ли вы вернуться, потому что этот матч на сегодня является последним. Будет он проходить в формате Best of 1. И как только карта инферно закончится тем или иным результатом, мы с вами закончим и сегодняшнюю трансляцию. 4 в 5, дорогие друзья. Атака в меньшинстве. Частично без девайсов, но, с другой стороны, это компенсируется с лихвой, по сути, тем, что у игроков обороны отсутствует мобильность, так как есть три снайперские винтовки. Но игроки атаки допускают самые обычные, банальные ошибки. Играют просто в соло, просто в соло по одному. Зомби забирает Валентина, последний минус за нейми... В результате и зомби, и нейми Вдвоем смогли выиграть этот раунд Даже без участия Стефана, Дакоты и джети 3-2 на табло Пытаются ребята из Америки догнать оппонентов Сделать это на самом деле несложно Учитывая факт того, что у ребят из России закончились деньги Придется провести серию ну, форсов экономических В общем, раундов со слабой экономикой И как, действ... как результат всех этих действий Вероятнее всего проиграть очередной раунд. Но это, опять же, если мы берем статистику. Да, фарсы заходят не так часто, как хотелось бы. Интересно, очень молотов прилетел сейчас от игрока обороны. На что он был нацелен лично для меня загадка. Куда он должен был прилететь? Он же просто взорвался в воздухе. По всей видимости, просто неосторожный бросок. Мега-пуканчик имеет дигл, подбирает бомбу и скидывает ее, чтобы игроки обороны, в общем-то, ее не могли а, зачекать и понять, каким образом будет... Реализовываться этот раунд Ну а атака играет достаточно медленно Достаточно медленно И разрозненно, что самое плохое Для любой атаки это не Из-за того, что команда из России И я типа за них топлю, абсолютно нет Просто потому что Разрозненная атака, никогда ничего нигде не выигрывает. Потому что когда вы ходите в соло, где размены, хочется спросить, да? Ну вот Нейми забрал мега Есть игрок в бойлерной, и этот игрок в бойлерной не стал сразу давать размен, хотя мог бы. И вот только сейчас он выходит на перестрелку и отдается под того же самого Нейми. И этим игроком был 4-4. Минус от Стефана по малину. И по результату у нас остается один Валентин. Ну, у Валентина перспективы, конечно, не самые качественные, это нужно трезво оценивать, потому что 1 в 5, Ты да еще и ну, реакция немножечко подвела в бойлерный Валентин. Лишился жизни. 3-3. Достаточно быстро, и это уже, как вы можете заметить, совсем не одно и то же, что мы видели с вами на предыдущей карте. На карте The Dust 2, играя против турецкой команды, команда из России... Хоть и имела другие составы, но играла как-то чуть-чуть пожестче, хочу я вам сказать. И слабой стороной пользовались более уверенно. Сейчас э, в действиях команды из России очень и очень мало уверенности, опять же. Такое ощущение, что они понимают, якобы их соперники может быть чуть-чуть сильнее. Малин замечательный выстрел сейчас с диглауд вот, Прям в коленку Потри прилетело. Ну или в его куда-то там в филейную часть. Не суть, важно. Один минус был сделан игроками из России. Забрали зомби, забрали одну из снайперских винтовок. И досталась она в руки мегапуканчику. Давление, которое сейчас будет оказываться на точку Б, может оказаться фатальным для игроков из Америки. Потому что сейчас команда из Штатов в данный момент, ну, мягко говоря, пассивно очень держит точку Б. Однако здесь абсолютно... Абсолют! То есть это Джети. Абсолют это его клантек. А по факту это Джети делает трипл кил. Ну, Малин с э, мегапуканчиком остается вдвоем, при этом есть снайперская винтовка и автомат Калашникова, это уже как бы не пистолеты. С этими девайсами точку худо-бедно, но можно попробовать удержать. Нейми забирает пуканчика, Малин дает разменный минус и погибает от рук Стефана. Вот зачем было открываться под хелпу, мне совсем не ясно. Да, я, конечно, понимаю, что сейчас игрок атаки... Был в большой растерянности, есть информация о том, что и через церковь идут игроки обороны и на хелпе, где-то кто-то есть. И, в общем, просто неосторожные действия, связанные с тем, что игрок атаки растерялся. И это было очевидно, это было видно. Но, тем не менее, разве может это компенсировать поражение в раунде? Вот как мне кажется, нет счет 4-3, Америка вырывается вперед две снайперские винтовки у них, зомби отказывается от приобретения второй снай... простите, третьей снайперской винтовки. И также два АВП, кстати, у игроков атаки. Но вот этот вариант развития событий я уж точно не поддерживаю, потому что два АВП в атаке на Инферно абсолютно не нужны от слова вообще. Не поверю в то, что они нужны. И Малин только что сгорел. Не успел он покинуть опасную позицию, в результате был убит вражеским... Молотовым, Удачный бросок от Нейми Ну и вот таким образом, да, Молик, который стоил там 600, грубо говоря, баксов Принес килл и принес еще и три соточки там, да, за убийство В общем-то, 4-3 по-прежнему, по-прежнему 5 в 4 Атака до сих пор еще не находит возможности разменяться Но Потра э, с переменным успехом все-таки хоть какое-то попадание в соперника Делает и второй минус также за Потрой Минус от нейми и выпадает бомба. Вот теперь игрокам атаки придется вернуться. Ох ты, как ошибается 4 четверки. Серьезно? В спину не удается сделать минус. И вот этот минус, который сейчас должен был быть сделан по факту, может являться теперь паластом. Конечно, самое главное игрокам обороны сейчас попросту никуда не лезть. Но игроки обороны талантливые ребята. И вместо того, чтобы просто контролировать бомбу, они по каким-то странным причинам идут Прессовать своих соперников на банане Кстати, зомби делает kill. Кстати, зомби делает kill. Забавно, потому что, опять же, два АВП оставалось у нас в живых Единственное АВП, которое работало в предыдущем раунде Это АВП в руках Потры Но зачем было приобретено второе АВП? Вот это для меня загадка Вот объективно я не совсем понял и не совсем, опять же, повторюсь, поддерживаю две снайперские винтовки в атаке на Инферно. Я бы еще хоть как-то мог бы поверить в две АВП на Дасте, но в две АВП на Инферно, ну, это уж прям совсем как-то абсурдненько выглядит. Тем не менее, экономику игроков атаки даже в результате... Ого! Потра! Блистательно сканирует смог на наличие соперника и забирает нейми. Ну, какой-то численный перевес нарисовался. Насколько, конечно, успешным будет реализация данного перевеса, это мы сейчас посмотрим. Выход в ребра, которые практически отпущены Здесь у нас, в общем-то, находится зомби. И зомби через смоки прям сразу закрывает сходу. Прямой заканчиваются патроны. А сейчас мог бы и еще один игрок атаки, кстати, погибать. Он все равно погибает просто с запозданием Зомби забирает 4 четверки Стефана минусует Валентина Но точка Б в данный момент для игроков обороны Потеряна Вопрос теперь стоит перед командой из США Стоит ли Идти на ретейк Лично как я вижу эту ситуацию, думаю стоит Все-таки снайперская винтовка Калаш, но вот открываться Наверное надо было первым снайперу А снайпер Ну не совсем грамотно открылся Давайте так не понял, куда надо стрелять. Малин замечает оппонента на банане, попадает ему в голову. Зомби на лопатках, и счет на табло 5-4. Я еще раз напомню вам, дорогие друзья, что это матчмейкинг. Матчмейкинг, который проходит на рангах... Э, на рангах Суприм. Собственно, Супримчики это второй по старшинству... Kazuto. Ранг в Counter-Strike Global Offensive Первый это Global Elite Если вдруг кто не знает А после него идет Supreme То есть, в общем-то, это достаточно высокие ранги Ошибок здесь должно быть по минимуму Хотя, как вы видите, выйдете. Хотя, как вы видите, они, естественно, появляются Все-таки и случаются Потому что человеческий фактор на любом ранге присутствует. 4-4 на своем UMP забирает Нейми. Ну и побыл, кстати, сделан уже энтрифраг по мегапуканчику. пуканчику Бойлерная сейчас была немножечко прогрета, так сказать, вражеским Молотовым. И, естественно, выхода на ребра мы не получили. Однако при этом есть еще Валентин, который забирает Дакоту. Но 4-4 погибает в перестрелке. Со Стефана, однако, потрошитель забирает зомби, и точка Б у нас, прав, по факту, практически пустует. Там находится Джети. Джети, кстати, единожды на приеме спота Б уже умудрился сделать трипл-килл. Uh, и сейчас у него есть возможность uh, повторить, но нет. Он попал в одного, попал во второго, но убить не сумел ни одного из них. И вот теперь я бы уже сказал, что лучше все-таки уходить на сейв, потому что Стефана, ну, типа один в три. Я не то чтобы не верю в Стефана, я просто думаю, что 1 в 3 выиграть такое будет очень сложно. Перестрелку с первым удается выиграть, но ценой больше половины лайфбара, минус 59% здоровья. Флешка на кафель, но не совсем своевременная, и перекрестная атака от игроков Team 3. На табло 5-5, дорогие мои друзья, временная ничейка в очередной раз... Воцарилась между командами. Это, к слову, так не сильно, конечно, хочется касаться политической арены, но приблизительно это и происходит постоянно между Россией и Америкой. Какое-то равенство такое вот, ну, в плане равенства, опять же, в плане политическое равенство, да, то есть никто политически вперед вырваться не может. Это не касается каких-то внутри политических факторов, не касается внешней политики, это касается исключительно отношений России и Америки. А, но на данный момент все-таки мы в Counter-Strike, а я считаю, что игры вне политики, и категорически против того, чтобы политизировать э, свои трансляции, и уж тем более связывать происходящее в мире с киберспортом. Хамон, это киберспорт. Люди здесь играют для получения удовольствия в первую очередь. И энтри-фраг в одиннадцатом раунде этой встречи делают игроки обороны. Дорогие друзья, Америка выигрывает два минуса и только один ответный фраг сейчас прилетает от Валентина по джете. Но этот минус достаточно важен. Нужно понимать, что с этим фрагом теряется опорник на точке Б. И теперь точку Б предстоит выбивать. Да, пусть даже и в численном перевесе, но все-таки ситуация неприятная для игроков из США. Потому что, как минимум, атаковать всегда сложнее, и вот конкретно в данном моменте оборона вынуждена атаковать, потому что точку они потеряли, придется идти на ретейк, а игроки атаки здесь уже такие опы и сидят в позициях. И типа как ретейкать-то пока непонятно, но вот Малин два минуса, три минуса от Малина, дорогие друзья, и атака вырывается вперед с одним всего-навсего. Одним матчпоинтом перевеса, но все-таки вырываются вперед. Я опять же напомню вам, что атака является слабой стороной на карте Инферно. И то, что сейчас Тим 3 умудряются каким-то образом обгонять Тим 4, пусть даже и в один матчпоинт, не говорит, конечно же, ни о чем, но предвещает что-то тяжелое по ходу... Второй половины для, разумеется, игроков из США. И, кстати, сейчас важный момент. Игроки атаки выбросили бомбу в своем респауне. Мега-пуканчику не мешало бы, кстати, за ней сходить чуть-чуть попозже, да? Потому что если вдруг появится момент, когда можно будет бежать на точку, сломя голову и занимать на ней позиции... Игроки атаки вспомнят, что нет бомбы и придется за ней идти. И вот сейчас Малин отправился за бомбой, потому что доброе утро. Мы заходим на точку Б, а самое главное, что нужно нам для победы, мы с вами не взяли. Мы с вами не взяли бомбу, и ведь без бомбы какой смысл в победе над э, точкой Б? Ну, ХАЕ прилетает за троечку, и у нас в нычке там, в общем, сейчас сидит Нейми, пытается он убить вражеского снайпера, но не летят пули категорически. Далее заканчиваются патроны, и, увы, раунд с пистиками, команда из Америки, судя по всему, проигрывают, причем, кстати, на данный момент даже не сделав ни единого минуса. Малин отправляется выкашивать своих соперников, вместе с Потрой они досрочно выигрывают раунд и на табло 7-5. В целом пока весьма и весьма уверенная игра от команды из России и надо признать, что не менее уверенная игра от команды из Америки, потому что все-таки... Как бы, опять же, там во мне не кричал патриот или что-то еще. Я комментатор, я должен быть предвзятый. Я считаю, что Team 4 в данный момент-то проиграли, естественно, потому что не было экономики. То есть на девайсах, может быть, там было бы какое-то равенство. Какая-то бы борьба все-таки была навязана. Нейми! Какое решение интересное. Я, конечно, не совсем одобряю, потому что сделать один минус, имея девайс, и погибнуть тут же, при том, что все твои тиммейты девайсов не имеют, это, конечно, замечательное такое самосажение, но стоит ли оно того, ведь э, этот девайс в перспективе мог бы пригодиться на удержании точки, а теперь девайс потерян, и точка Б, по сути, остается без адекватной защиты. Ну, да, есть диглы, ну вот, пожалуйста, минус 2 дигла уже. И атака спокойненько как к себе домой заходит на точку Б. Ну, не совсем, конечно, как к себе домой. Валентин по пути немножко потерялся. Потра еле живой, но важно, что живой. И отдать одного лишь Валентина для того, чтобы получить контроль над точкой Б, мне кажется, вполне себе адекватный размен. Четыре четверки минус Стефана. Хороший, кстати, сейчас хедшот прилетел. И еще один хороший хедшот от четырех четверочек. На табло 8-5 победа в первой половине достается коллективу Team 3 То есть команда из России в любом случае вторую половину начнет с перевесом как минимум в один матч -поинт. Это не его это уж какой большой перевес, но он есть. И... В какой-то степени, опять же, получить перевес, играя за слабую сторону, это всегда стратегически важно на перспективу матча, да? То есть это важно на вторую половину. Так как в первой половине команда технически выиграть матч-то не может... Но может выиграть лишь большее количество раундов. И с точки зрения экономики, грамотно, если разыграть вторую половину, то вообще будет все замечательно. Но тут, конечно, вопросы уже к игрокам. Понимают ли они, как грамотно нужно разыгрывать... Экономическое преимущество, которое, возможно, будет получено Во всяком случае, сейчас очень важный с точки зрения экономики Раунд для игроков из Америки Потому что если они отдадут девятый раунд своим соперникам То при счете 9-5 мы с вами увидим очередное эко Ну, либо же форс, естественно Там какое эко может быть на 15-м раунде первой половины Никакого Поэтому это будет форс Но форс это все-таки будет практически чуть ли не экономический там Денег-то не будет адекватных. Потому что сейчас, как минимум, у одного игрока 0, у другого 150-200. Это не то количество денег, с которым будет комфортно играть. Но игроки атаки же, я же говорил, да, у нас ребят разрозненно достаточно играют. И технически три игрока атаки попросту отдались в разных позициях. Четвертый вообще почему-то на банане сидел. Ну и, конечно, там тоже погиб. В результате важной с точки зрения экономики раунд... Команда из Америки все-таки выиграла. И этот раунд действительно очень важен, черт возьми, потому что он спасает экономику. Он дает снайперскую винтовку, да, точнее, три снайперские винтовки, которые будут, естественно, сейчас воевать на дальних дистанциях. Но, к слову сказать, и атака тоже теперь не без медалей. Три снайперские винтовки приобретают игроки команды из России. Какого хрена вообще? Три АВП приобретено сейчас э, русскими ребятами в атаке. Я бесконечно много и долго могу задаваться этим вопросом. Потра не попадает по своему сопернику, но Дакота почему-то все-таки принимает решение остаться на банане и погибнуть там, пусть... Может быть и бессмысленно, но самое главное героически Четыре четверки, минус от Джетти И два минуса от игроков Атаки, дорогие друзья Но при этом хочу заметить Ни одного минуса со снайперской винтовки То есть количество снайперских винтовок Не влияет по сути на исход всех этих перестрелов Четыре четверки погибает от рук Стефана И еще и Валентин Наконец-то первый минус со снайперской винтовки А то 3 АВП купили, но ни одну не реализовали И это немножко, конечно, вызывает у меня тревогу. Ну, конечно, никакого сейва в данный момент быть не может в принципе, потому что последний раунд первой половины закончится уже совсем через несколько секунд. Зомби дожидался каких-то действий от своих соперников, дождался, и Стефанов вместе с ним на хелпе погибают. Счет 9-6. Итоговый счет первой половины, конечно, на руку команде из России, но нельзя забывать про то, что опять-таки Простите, дорогие друзья. Пистолетный раунд второй половины после смены сторон. Очень многое сейчас может изменить в перспективе происходящего всего во второй половине, опять же, да. Экономический перевес сейчас будет достигнут либо одной командой, либо другой. И этот самый экономический перевес нужно уметь грамотно реализовать, да. Ну, вы сами помните, в общем-то. Я уже об этом говорил еще несколько раундов назад. Ну, буквально один-два. Да, оборона сильная сторона. Но мы с вами только что видели, как сильная сторона проиграла первую половину. И опять же повторюсь, поэтому нельзя раньше времени ä, праздновать победу команде из России. Потому что я уверен, американцы сейчас будут показывать зубы и воевать. Боев... Простите, воевать, конечно же, до последнего. И отдавать вообще ничего. Если такое, конечно, будет получаться. Отличная флешка сейчас прилетает, кстати говоря, от собственного же тиммейта. Ну и чё-чё-чё-чё-чё, дамы и господа, ситуация 4 в 2, оборона, я считаю, полностью, конечно, сейчас отдает э, все вообще, что можно было отдать. И это, да, черт возьми, это ужасно. Это ужасно, потому что, ну, вы сами все видите. Мне нечего добавлять в картину происходящего. Это ужасно, потому что э, проигрыш в раунде для команды из России... Естественно, оставляет их сейчас без денег. И, естественно, вот теперь вопрос к команде из Америки. Грамотно ли они распорядятся полученными деньгами? И что будут делать, естественно, парни из России? Сумеют ли они э, сейчас воздержаться от форсбаев? Да, согласиться где-то потенциально с возможными 9-9. Но сделать полностью несколько экономических для восстановления экономики. Это решение всегда очень тяжело дается любой команде. Но его нужно принимать Однозначно Два минуса от зомби, минус от джетти И один фраг в размен от а, Мегапуканчика Ну, конечно, мегапуканчик сколько угодно Может давать разменный минус А вот Дакота так легко и непринужденно Одной пулькой, можно сказать Угомонил потрошителя Ну и в соло у нас остается пойлерный тот самый мегапуканчик Которого убивает тот самый Дакота а кто против кого играет? Америка против России? Тимур. Странный вопрос на самом деле. Учитывая факт того, что на экране прекрасно можно разглядеть флаг России и флаг Америки. Несложно догадаться, да? На самом деле. Да, абсолютно верно. Это матч между командой Миксом. Пять случайных человеков... Человеков. Пять случайных людей из Америки против пяти случайных людей э, из России. Вот такие дела. Ну, если вам интересно, конечно, я могу немножечко приоткрыть завесу тайны. В составе команды из Америки есть, например, один швейцарец. Как, в общем-то, и в составе команды из России есть, например, один украинец. То есть там все не совсем однозначно по игрокам. Но большее количество игроков в одной команде именно из России, а другие против... А, вернее, а другие... Из Америки, собственно, в другом коллективе. Вот такие дела. Спасибо большое за ответ. Тимур, всегда, пожалуйста, обращайтесь. Да, РФ против США, пишет Денвер. И приветствует всех Денвер. Денверу тоже большой привет. А тем временем Потрошитель! Два минуса с ФАМАСа. Важные два минуса. Не могу сказать как-то иначе. Потому что сейчас остается Дакота и Нейми. И тайминги... Тайминги ювелирнейшим образом складываются удачно для Дакоты. Однако, конечно, потеря 40% здоровья это тоже как бы неприятность. Но, но тем не менее, ситуация 2 в 2. И 2 в 2 как раз таки атака э, в таком случае находится в куда более выгодной позиции. Но выход, как я понимаю, пойдет на точку А. Учитывая, что здесь, собственно, достался Дакота. А вот мегапуканчик. Ну... Ну, просто хочется задать один единственный э, вопрос. Зачем покинул позицию? Зачем было принято решение уйти на точку Б? Но даже если туда прилетела какая-то граната, это не повод оставить э, позицию свою, потому что фейки никто не отменял. 9-8 в пользу... Вот такие вот приколы, в общем, да? Украина куда нам ближе, чем Швейцария к США. Ну, в теории это да, но, опять же, территориально-то, в общем-то, значение значения -то большого не имеет. Есть, есть просто, это я просто к тому, что не все пять игроков из России и не все пять игроков из Америки. А по большей степени, да, там четыре игрока из Америки и швейцарец, 4 игрока из России и украинец. Вот так вот. Опять же, в связи с последними событиями в мире Парадоксально может для кого-то показаться, что украинец играет с четырьмя русскими Но вот так, вот так, дорогие друзья Не у всех в голове ничего не осталось Есть люди все-таки адекватные, которые понимают, опять же, то, что Игроки данного матча не являются провокаторами войны и не поддерживают всю эту движуху Экономически, кстати говоря, у команды из России в результате поражения в предыдущем раунде, увы и ах, но старания потрошителя остались, ну, тщетными. Никто из тиммейтов ему не сумел. Я не, по я не по территории, по ментальности и прочее. Мы один народ. Да нет, вот я, Денвер с вами совсем не соглашусь. Многие всегда говорят, что Россия и Украина — это один народ, но, положа руку на сердце, Украина — это Украина. Это народ... Украинский народ, это народ со своей историей, со, своими, со своим менталитетом, со своим складом ума, это не то же самое, что люди из России, мы на самом деле, мы, мы славяне, да, в этом плане, да, но во всем остальном, по сути, мы очень сильно отличаемся. Тем временем атака вновь э, забирает точку А себе. И, в общем-то, перспектива на ретейк у игроков обороны, ну, так скажем, отсутствует. Отсутствуют они как минимум, потому что Валентин сейвит автомат Калашникова. Ну, а Потра пытается перестреливаться с револьвером и, и со своим соперником. Ну, в результате соперник выигрывает и у револьвера, и у оппонента. И все, короче говоря. 9-9 превращаются в 10-9, в результате которых... Америка выходит вперед на один матч -пойн. Ребятам из России еще только предстоит э, восстановить себе экономику, которая, кстати, на данный момент восстановилась, и пытаться не отпустить Америку слишком далеко. В противном случае победы быть не может, да, если оппонент начнет э, отдаляться все дальше и дальше по взятым раундам. Что ты говоришь? Конкретно что я говорю? Бузургмехр... Я не знаю, как правильно прочитать ваш никнейм, простите, пожалуйста. Историк, ты братан? Я полностью абсолютно все правильно сказал. Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем с вами обсудить. 10-9, дорогие мои друзья, экономика у игроков обороны восстановлена, напоминаю вам, но entry фраг за игроками из Америки, и хотят этого пятерка русских игроков или не хотят... Им нужно отыграть сначала энтрифраг, фраг который они пропустили в свои ворота, так сказать. И второй минус прилетает сейчас от американцев по русской команде. Стефаном забирает малина. Валентин размен... разменивает своего погибшего товарища по команде. Однако у нас вновь на точке А сгущают стучки. И это, в общем-то, достаточно серьезный такой подходец. Такота. Два минуса со снайперской винтовки. Александр, не ввязывайся в спор с провокаторами. А я и не собираюсь спорить. А зачем? Я же прекрасно знаю, где правда. Я прекрасно знаю, где правда. Давайте вот просто обставим даже таким образом, что у меня есть пусть и очень далекие родственники, но, тем не менее, они есть. Не мои прямые родственники, но они есть и живут. Они на территории Украины. Как думаете, знаю ли я об этом? Знаю. И про, по сути... Э ну, я не поддерживаю всякие вот эти, конечно, что там Украина, там нацисты, русофобы, там и так далее. Но отношение у жителей Украины, большей части жителей Украины к России всегда было таким. Не конкретно сейчас, а всегда. И спорить с этим, опять же, повторюсь, глупо. Даже это проследов... прослеживалось, понимаете, даже в дальних родственниках как раз-таки тех самых из Одессы. Вот, так что да. Многие, у меня есть много знакомых людей, с которыми я общаюсь, и живут они на территории Украины, и даже сейчас они все равно нормально относятся к русским. Но, опять же, надо понимать, что русофобство у них было всегда. Оно активно всегда пропагандировалось, поддерживалось странами Европы и Западом и так далее. О, мега-пуканчик. Ничего себе, ворвался сейчас в ребра. Так. А? Здравствуйте, какой пламенный привет! Он сейчас передал оппонентам. Еще и минус Дакота. Вот всегда бы мегапуканчик делал бы такие мувы, было бы гораздо красивее и более продуктивно. Малин. У малина, в общем-то, есть что. Есть автомат Калашникова. Есть АВП у мегапуканчика, а у команды. Тим Team 4 есть Нейми. Нейми игрок достаточно опасный, достаточно взглянуть на его статистику. Он фраг-лидер своей команды. Он настрелял больше всех, умер меньше всех. И вообще он самый продуктивный игрок для э, американской команды в этом матче. Поэтому его, наверное, конечно, стоит опасаться. Но он попадает в ловушку, расставленную его соперниками. Удается забежать в сайт и даже удается поставить бомбу. Это если сейчас он еще и затащит... То это просто будет рука-лицо, дорогие друзья. Ну, открывается сразу под двоих, тем не менее, перестреливается с первым, перестреливается со вторым. Там 9 хп на волосок от гибели. Остается малин. Погибает мега-пуканчик. Это просто рука-лицо, дорогие друзья. Я -я -я -я, и Рука-лицо. Это то, что сейчас все-таки додумался сделать Нейми. Почему он решал, черт возьми, что правильным решением было бы сейчас убежать? 9 хп всего-то навсего было у Малина, и это легчайший минус и легчайший раунд для коллектива из Америки. Но, тем не менее, факт остается фактом, и на табло 11-10, американцы сейчас отдали раунд, вот прям объективно отдали раунд. Хочу заметить, что во второй половине это первый раунд, который сумели взять ребята из России, даже находясь в сильной стороне, вот настолько жесткая атака у команды из Америки. Всем привет, пишет Шер, Шер и вам тоже большой-большой привет и приятного просмотра. Ну, такая себе перестрелочка сейчас получилась у потрошителя. При учете, что его перестреляли с маг десятого, конечно, можно сказать, что это достаточно стыдный был момент. Но э, посмотрим на результат раунда. Результат, конечно, плачевный. Точка сметена просто подчистую. И э, игрокам обороны в количестве двух игроков, это Валентин и Малин, нужно как-то сейчас попробовать либо зацепиться за... Возможный ретейк, либо уйти на сейв Но я бы на их месте на самом деле уходил сейвить Потому что а на что здесь вообще можно надеяться Когда у одного из игроков обороны есть как минимум АВП Ну вот на этот минус можно надеяться, а дальше что? А дальше перспективы сведены к нулю Жесткая правда, с ней очень тяжело согласиться Вероятнее всего игрокам, которые сейчас участвуют в матче ну, вот, да, вот, в общем-то, если бы Валентин сразу уходил сейвить АВП, то он не потерял бы ее. Вопросы здесь, опять же, только исключительно к Валентину. Малин, однако же, забирает Нейми, но не забирает снайперскую винтовку, потому что... Потому что почему? А не хочет. А вот снайперская винтовка в следующем раунде, я считаю, нужна была бы игрокам обороны. Ну, нужнее, чем, так скажем, ее отсутствие, да? То есть она... Когда она есть, это хорошо. Как минимум на нее не придется тратить огромное количество денег. А сейчас же придется. А, но... Но... Пауза. Пауза, потому что, как вы видите, один из игроков команды Team 3 вылетел. И вот теперь мы вынуждены его сидеть и ждать. Ничего не поделаешь. Ну, пауза там, насколько я помню, в матчмейкинге автоматически ставится, если вылетел один из игроков, потому что баты теперь не даются. И в четвером, Тим-3 навряд ли смогут выиграть у своих соперников, соперников, простите, соперников из Америки. Но пятый вернулся. Не может это не радовать, конечно же, нас. Кстати, Валентин... Любопытно, да? Валентин единственный игрок из России, у которого нет еще ни одной звездочки MVP и нет ни одной звездочки также у зомби. Ни разу за 23 сыгранных раунда эти игроки не становились лучшими игроками э, в раунде для своего коллектива. Нельзя, конечно, сказать, что они бесполезные, но оба, кстати, занимают четвертые строчки в своей команде. Интересно. Интересно совпадение получилось у нас да, сейчас. Нейми забирает 4 четверки Мегапуканчик, кстати, ждет соперника И очень странную позицию Он выбирал для ожидания, при учете того, что Валентин непосредственно Держал выход к своему сопернику И мегапуканчик так или иначе никого бы там не убивал Коси, приветствую вас Тем временем 4 в 4, размен поступил Нейми погиб, но и 4 четверки, как вы знаете Тоже уже убит Стефана Дакота Че это было? Американец застрелил своего товарища по команде Ну, по всей видимости, просто испугался и думал, что кто-то что-то поджимает И в результате, просто недолго думая, жахнул ему в спину Савика Подарок от американских игроков для команды из России иначе я просто никак не могу это назвать Но теперь в меньшинстве придется заходить на точку А под флешку мегапуканчик с авиком, конечно, должен сейчас осторожно. Очень осторожно разыгрывать. Ну, вопрос. Вопрос. Есть игрок на коврах. Оооо, мегапукан! Подгорит сейчас наверняка у зомби после такого неудачного десанта. Далее все-таки последуют действия от игроков атаки. И вопрос, конечно же, к игрокам Team 3. Готовы ли они принять? И Потра Какие тайминги изумительные. Потро для себя поймал. Очень вовремя оказывается, оказывается игрок атаки в ребрах, простите, игрок обороны в ребрах, и приносит победу в раунде команде, сделав замечательный килл. 12-11. Ну, хоть какая-то череда теперь началась, а то я уж начал беспокоиться за то, что во второй половине в сильной стороне Тим-3 перестанут брать раунды. Шухраджон, приветствую вас. Ну что, атака, в общем-то, снова, судя по всему, будет вынашивать планы выхода на точку А. По крайней мере, сложно представить, как из этих позиций они перетянутся под точку Б. Но важно понимать, конечно же, в первую очередь, то, что нет экономики. И только лишь два девайса есть у игроков команды э, Team 4. То есть тут, собственно, наражен лучше не лезть. И, кстати, дробовик у 4-4... 4-4, точнее. В данной ситуации может оказаться как нельзя, кстати, потому что соперника без армора с дробовиком в упор разрывать будет просто, ну, легче легкого. Вопрос, получится ли? И вот вам, пожалуйста. Минус. Минус. Минус. Че, опять получилось-то, а, слушай. Слушай, Валентин забрал своего соперника, в которого при этом предусмотрительно настреливал его оппонент. Парадоксально, но, дорогие друзья, ситуация 3 в 2. И игроки обороны уходят на сейф, и экономический раунд таким образом остается за командой из Америки. Вот такие вот интересные пирожочки у нас сейчас происходят. Парни пришли с двумя калашами всего-навсего и тремя пистолетами. Там даже арморы есть не у всех. Но разменялись они для себя, ну, максимально продуктивно. И, иначе сказать, конечно, у меня не поворачивается язык. Два калаша и эмка, по всей видимости, будут засейвлены атакой. Ну, а ребята из России сейвят эмку и АВП. Нет, эмка, к сожалению, в составе атаки засейвится, не успевает. ими не успел убежать. Его все-таки задело взрывной волной. Ну, 13-11, опять же. Начинается чехарда. Посмотрите на то, как берут раунды одни как берут раунды другие. Ну, начиная с 5-0, который мы получили во второй половине, да. Оборона берет раунд, атака берет раунд. Потом наоборот и снова наоборот. И по результату мы с вами видим, что все-таки куда более продуктивные действия пока что демонстрируют нам игроки именно из Америки. Даже невзирая на слабость стороны, атакующий на карте Инферно. Ребята, ну, правда, прям вот положа руку на сердце, действительно играют очень круто, и от Барона не всегда даже понимает, как нужно их контрить. Но, правда, сейчас я, по-моему, немножко сглазил игроков из Америки, и так получается, что они просто на ровном месте Потеряли трех игроков, и ни за одного из них ответить не сумели. Валентин забирает Нейми, и Дакота остается в соло, дорогие друзья. Страшнейший раунд сейчас продемонстрировали ребята из Америки. Страшнейший в плане того, что абсолютно ноль, абсолютно ноль полезных и правильных действий сейчас было сделано. Саша, спасибо за очередной репортаж с киберпространства. Денвер, всегда, пожалуйста, рад стараться и рад, что вы... Вы довольны, я надеюсь, что вы довольны. Во всяком случае, вы не сказали, что вам не нравится, значит, судя по всему, вам нравится. Ну и пока вы как минимум здесь, да, значит, вам нравится. 13-12, дорогие друзья. 5 раундов остается возможно разыграть, но это максимальное количество раундов, которые мы с вами здесь увидим. Нужно опять-таки не забывать, что это матчмейкинг, и здесь 15-15, это не овертаймы. 15-15 здесь это ничья. Ничья. Поэтому вполне себе пока что здесь действительно выглядит матч как ничья. Вновь, кстати, два автомата Калашникова и три пистолета. Такой раунд от Америки мы уже видели. И этот раунд от американских... Доблестных солдат, так сказать, зашел. Потрошитель забирает Нейми, и здесь потрошитель пытается участвовать в перестрелке с ребрами. Но при этом проигрывает и сам эту перестрелку. Ну а зомби на банане забривает, только что э, не успел заметить кого. Ой-ой-ой, ну снова на те же самые грабли наступают игроки обороны. Я не знаю, честное слово, как сейчас. Ребятам из России вообще реабилитироваться. Ну, потому что, ну, максимально глупо и тупо постоянно сливаются раунды, когда у соперника нет экономики. Этими моментами нужно пользоваться, но Тим 3 в упор не видят возможностей, которыми они могут действительно воспользоваться. И как следствие очередное поражение, но ну, а счет уже становится теперь 14-12. Команде из Америки необходимо взять еще один раунд. Он, конечно же, не даст им победу, но он даст им как минимум не поражение, да. То есть он обезопасит их от поражения и принесет им уже э, ничью. А что касается команды из России. Ребятам нужно точно так же взять 15 раунд, чтобы обезопасить себя. Но для победы при этом, при всем, коллективу нужно будет брать очень много раундов. Очень. У нас, кстати, очередная пауза. На этот раз пауза взята, судя по всему, для того, чтобы обсудить дальнейшее и происходящее, потому что здесь, я считаю, что обеим командам есть что обсудить. Команда из Америки находится в очень тяжелой позиции. Им нужен очень важен ближайший раунд, то есть 27-й раунд им нужно выигрывать. То же самое можно сказать о команде из России, потому что их экономическая ситуация не позволяет проиграть им 27-й раунд. Если они его проиграют, у них будет экономический, ну, точнее, форс. И на форсе... Очень сложно представить, что ребята выиграют. Потому что они даже с нормальными девайсами не всегда выигрывают. Уж тем более форс не сумеют. Вот такая вот жуткая история. Как минимум вот такая вот жуткая история сейчас происходит. То есть сейчас начинаются раунды, которые сверхважны что для одной команды, что для другой. И любая ошибка... Может повлиять на исход этого матча То есть если раньше можно было совершить ошибку И твои тиммейты условно могли ее исправить То вот сейчас мы наступаем на ту самую граблю На которой постоянно топчется команда из России Валентин забирает Джети. Аркада под яму Какая замечательная Минус зомби Но зомби успел забрать 4 четверки Однако численный перевес сохранился за командой из России Стефану Дакота минус Валентина, и вот он тот самый перевес, который был, но всплыл, как говорится, и назвать этот перевес, в общем-то, каким-то, да ладно, мега пуканчик, серьезно, так можно было? Можно было не попасть в соперника, когда он к тебе стоял спиной. Испугался, видимо, арабел, потрошитель. Находясь в фуллблайнде, забирает Неми и вновь численный перевес уходит на сторону команды из России. Тем не менее, на точку А по-прежнему идет выход и выдыхать раньше времени здесь, конечно же, нельзя. Потрошитель забирает Дакоту, а следом еще и забирает Стефана. 14-13, дорогие друзья, с точки зрения экономики, команда из России себя спасла только что. И продолжают они, так сказать, находиться на плаву. А вот команда из Америки своей экономики лишается. Лишается не полностью. У них есть один автомат Калашникова по-прежнему. Но, блин, но американцы уже много раз демонстрировали, что они даже экономические раунды выигрывают. Так что тут я не стану э, кривить душой и скажу, как есть. Э, ребята из России этот раунд еще и умудри... могут умудриться слить. Казалось бы, да, что здесь проигрывать, но проиграть они здесь действительно могут. Валентин. Встречает первого соперника. Это Дакота. И Дакота сразу падает. Далее Потрошитель. Ну, либо Звездный час, как говорится. Либо не Звездный час. Ооо, три минуса от Потрошителя. Стефана разменивает. И тут же гибнет от Малины. И это 14. 14, дорогие мои друзья. Для победы команде, что одно и что, для... что другое, необходимо взять два раунда. И эти два раунда мы с вами железно смотрим. Вот сегодня у нас матч, в рамках которого все 13... Простите, все 30 раундов будут сыграны. Сейчас однозначно одна из команд забирает 15-й, да, что очевидно. Забавно, что я решил это подметить, но все-таки. Сейчас какая-то команда в первую очередь для себя возьмет важный раунд. И, скорее всего, по логике можно было бы предположить, что это команда из России, потому что у американцев не успела восстановиться экономика, они сделали очередной форс. И единственный автомат Калашникова был куплен. Был куплен он Дакота и только что Дакота погиб. Это, конечно, очень, очень неприятно для американцев, но этот автомат Калашникова, возможно, перейдет кому-то другому в руки. Однако зомби на этот раз забирает Валентина. И ситуация выравнивается 4 в 4, плюс еще и автомат Калашникова отправляется в руки Джети. То есть, как бы потерян, получается, был игрок с пистолетом, а не с автоматом. Потрошитель забирает зомби. И ситуация 4 в 3. В перевес уходят игроки из России. Джети с Нейми остаются вдвоем. Оба выходят на точку. А. и здесь... И здесь Нейми остается в борьбе. Но, правда, очень, увы, очень ненадолго. Мега-пуканчик его забирает. И это 15-14, дорогие друзья. Что теперь? Теперь самый важный и отчетный раунд. При 15-14 мы с вами смотрим последний раунд. Уже все, других не будет. Это ласт. Либо Россия побеждает, либо Америка делает все-таки ничью. У Америки, у ребят из Америки есть три девайса и два дигла. У игроков из обороны, из России елки-палки просто 500 миллиардов девайсов. И Россия будет сейчас принимать выпад от своих соперников на позицию под спотом Б. Потрошитель в первых рядах делает спрейдаун и забирает сразу двух соперников. Минус Стефана, минус Зомби достает USP и пытается отстреливать дальше. И тут игроки атаки начинают постепенно выходить с сервера. Один из игроков покидает свою команду. Ситуация 5 в 2 и это скорее всего... Поражение американской команды, конечно, сложно пока, что и раньше времени, я считаю, неправильно было бы. С ножом стоит! Он стоит с ножом, этот Джети и он хочет зарезать соперника, но ему не позволяют это сделать. Игроки обороны выигрывают этот матч, ну а как следствие Россия становится победителем в этом противостоянии, дорогие друзья, со счетом 16-14.